Всем привет, ребята, с вами я, Суперпро в игре GTA 5, и вы меня спросите, что я так долго не выкладывал видео на своем канале, я вам отвечу, я, значит, этот э, решал проблему, там у меня была небольшая проблема с GTA 5, там ошибка, короче, кое-какая была, я переустановил, все норм, да, и теперь, как видите, я снова с вами, снова способен, как бы, снимать видео, да. И, значит, это, как вы можете заметить, я вот что добавил. Я э, поставил, грубо говоря, вебку. А точнее, не вебку, а этот, кота. Бонго его называют, да. Вот я его добавил, и вот за рулем вот этого вот внедорожника, ребята, э, вот э, и за компьютером, как бы, в том числе, снимает это видео вот этот код. То есть я выгляжу именно так. <с> да, можете мне поверить. <с> я выгляжу именно так в реальной жизни. Это моя, так скажем, вебка, да. И вот за рулем этого внедорожника можете считать сидит не Тревор, а вот этот самый Код. на мне нравится, как он работает, да. То есть он улавливает мышку, то есть нажатие клавиатуры, да есть вообще вещь прикольная если вы хотите чтобы я выложил Блин, выкатился на встречку случайно заговорился на да. короче если вы хотите чтобы я выложил так скажем гайд или как это там называется неважно в общем чтобы если вы хотите чтобы я выложил видео о том как добавить этого кота как сделать <смех> такую грубо говоря вебку то <смех> ставьте больше лайков на это видео на да. <смех> с одного аккаунта шучу да короче <смех> поддерживайте лайками это видео и ну и пишите в комментариях что <смех> о том что вы хотите чтобы я это снял да. вот как вы видите я наврезался это все не я это все вот этот код он ужасно вводит. У него же лапки, ему нельзя водить, а он водит, представляете, какой нехороший кот. Да, но, тем не менее, как бы он водит. Он за рулем вот такого вот внедорожника, которого, можно сказать, уже там капот снесло просто, который водит просто ужасно. Да, запомните, ребята, это не я ужасно уже, это все кот, да, это все Бонго Кэт. Да поэтому вот так вот ребята и поэтому считайте я снова как бы вернулся и могу снимать видео да. и поэтому ребята с вами был я супер про в игре gta 5 как вы убедились я до да, вернулся и добавил вот такую вот бонга кота а на меня тут там поле бандиты точнее не на меня а на кота поэтому Ставьте лайки ребята подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны если вы помните нужно добить до 100 подписчиков кстати на моем канале уже 86 подписчиков обязательно подписываемся если вы еще не подписаны ну и всем пока ребята